Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. И сегодня мы с вами прокомментируем прошедший марафон ведической концепции здоровья, наметим наши дальнейшие планы. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Итак, мы провели марафон. Все участники марафона приняли очень активное участие в данном мероприятии. Очень много вопросов задавали, интересных, на которые я отвечал. Мы использовали много наших материалов, разработанных в нашей компании, то есть в экологическом центре «Валкон» за последние 30 лет. И вот эти материалы мы выложили все в пользование для участников марафона. Очень много было интересных вопросов, касающихся оценки себя с духовной, энергетической, физической точки зрения. Мы давали задание, чтобы люди себя оценили, Они а оценивали. Мы проводили проверку данной оценки. И обратная связь была. И вот этот диалог, и в этом диалоге мы все-таки постарались дать те навыки и умения первичные, чтобы человек смог сам себя оценить с точки зрения духовной, энергетической и физической, оценить свое состояние, оценить свой путь, на котором, по которому он сегодня идет, оценить ту ступенечку, на которой он находится, и что ему самое главное делать, как работать со своими свойствами, что такое качество и так далее. Также по итогам марафона все слушатели выразили свою благодарность. Некоторые участники которые занимались уже давно здоровьем своим, какими-то философскими течениями. Вот я разговариваю с ними, по их отклику, им очень понравилась наша структура марафона. Она четкая, сбалансированная и отвечающая практически на все вопросы, которые были заданы. Каждый участник получил дополнительные материалы в виде стандартов и неологических, схем, таблиц и так далее, по которым он может заниматься. Плюс к этому каждый может приобрести курс биолокации и самостоятельно освоить данный курс, по которому мы будем дальше говорить, что с ним делать, как делать и как мы будем оценивать участников дальнейших марафонов. Наш подписчик 81 Димитриус под ником задает вопрос, вернее комментирует наш ролик по статусам что статус и статут – это разные понятия. Да, правильное замечание сделал наш подписчик. Статус и статут – это разные понятия, ну характеризующие определенные явления. Мы использовали понятие статус для простого понимания обывателю, что это такое, чтобы ему было понятно. Теперь коротко о наших планах. Мы решили создать онлайн-школу ведической концепции здоровья, состоящую из пяти ступеней, по которым слушатели И. Зрители наши и учащиеся будут идти. Первая ступень — это основа меропонимания, которая будет вводить слушателя вообще в то, что мы понимаем под ведической концепцией здоровья. Вторая ступень — это домострой, то есть это то, что нужно и как нужно устроить дома. Третья ступень — это... Основа духовной диагностики. Это самая сложная ступень. И каждая из этих трех ступенек будет повторяться из раза в раз. Для того, чтобы новые слушатели могли полностью входить в тему. Три ступени это будут онлайн-видеомарафоны, в которых могут участвовать все. И могут выбирать один, второй, третий в зависимости от своей подготовки. Четвертая ступенечка это курс биолокации, который мы записали и который вы можете приобрести и использовать своей подготовки для того, чтобы перейти к пятой основной ступенечке, где мы с погружением в течение 9 дней даем полностью с погружением в природу, в стихии, понимание того, что нас окружает, и те навыки и умения оценивать окружающий мир, оценивать свое состояние в этом мире. И таким образом формируется полное мировосприятие которая в древности называлась юджизмом. Прямо сейчас вы можете записаться на первую ступень, на первый марафон, который будет проходить с 11 по 18 июня. Данный марафон будет проходить в телеграм-канале, и вы по ссылке можете посмотреть и подписаться на данный марафон. Также вы можете приобрести курс биолокации, который состоит из 10 видеоуроков, и который вы можете приобрести на сайте ру. А пятую ступеньку погружение в ведическую концепцию здоровья мы планируем провести чуть позже. Дополнительно мы расскажем вам, когда и где будем это проводить. Мы уже проводили погружение в ведическую концепцию здоровья еще в 2019 году. И вот по аналогии данного семинара, данного погружения, мы будем проводить... Такое же погружение в ведическую концепцию здоровья в нашем хозяйстве в деревне Медведково, которое находится в Ивановской губернии. Красивое место, шикарная энергетика, чистая вода, чистый лес, поле, праздник. Вы погрузитесь во все то, чем жил наш народ в наше наследие. Следите за новостями на наших ресурсах, где мы будем вас извещать о том, когда и где мы будем проводить онлайн-марафоны и погружения. С вами был Вечезар Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, делайте свои комментарии и замечания. Всего хорошего!